Про то же строительство Ура <laughs> Да Испакел. Хватит меня. Сколько тут меня хватит здесь? Зарами. Могу попасть по боку. Мазила. Мазила. Мазила, мама, мама, мама, мама. Блоку. Так. Ну да, я мазила. Согласен. Я. О, не мазила. Теперь стекла. Так... Так, стёкла вроде поставил. И так, теперь надо еще стел... А, тут балкон же точно, забыл мне сделать балкон. Так, тут надо сделать. Если это балкон, то должен быть дерево, как обычно. Да, Потому что дерево тут побольше, пожалуй, на сколько-то. Где Где-то вот так. И здесь тоже самое, 4 блоков с каждой стороны. Это если так тут, опять, раз, два, три, четыре, пять. И тут тоже 5 раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Так, так. Делаем потом вот так. делаем такие блоки тут, чтобы обязательно блоком должно быть. Так и здесь. Там. Потом еще поставим тут два блока, то есть два, чтобы держался да и крыша раз на этих балла, на этих столбах держалась крышу так, где-то, вот поставил так, потом надо сделать тут еще какой-то вот тут сделать Так. А, а надо повыше И Если вот так, значит, тут повыше надо сделать Вот тут значит крышу. Потом так еще тут сделать так урадское мучение с этими ступеньками Но у надо ступеньки, чтобы было красиво это можно поставить там вот да блин не так та -а что не так не так Шиворот на выворот. Вот так. Ну а что тут? Здесь, наверное, ничего. Погоди-ка. Ммм. Просто не смотрелось. На надо мной издеваются ступеньки они не ставятся победите может так друг по-другому надо ставить снизу может снизу работает не работает надо мной издеваются ступеньки уродские ступеньки какую-то сюда так. что нам подойдет для о это подойдет? А, давай вместо факела давай. Но факел мне, по-моему, не понадобится. Вроде поставил. Так, а еще ты сен наделал, блин! стену нужно кстати потом у меня а не у надо. не надо рыба так где-то тут был а. так где-то был здесь здесь нету нету тоже нету так короче сейчас пока когда мы все достроим уже, уже надо ставить мебель ну да мебель, потом уже... блин не успел достроить сразу я... еще ступеньки надо сделать о перед тем как сделать надо делать ступеньки Ступеньки надо сделать. Я забыл про ступеньки. А теперь могу? Могу? Я не могу. А, сплю. Я бы еще постал. Поспал. А, доброе утро. Кальмары. Не как это там? Скверлился. Да, что? И так, пожалуй, тут, что сделаю, окна надо поставить. Так, здесь будет два больших окна чтобы получше видно тут все спрятать есть yes. походите стоять может тут помешает это бы не будет странновато, надо крыши два окна больших нет погоди-ка это криво нет они не криво показалось что тут криво кое-что а показалось тоже. так давай три сойдет или стеки останется где-то еще укноть поставить где-то смотри сиди, я не только что я забыл так здесь ну да ночь что, оказывается что-то что кело тут как будто угол есть показалось что у меня нет чуть выше кажется Кажется, просто... Ммм, подозрение какое-то... А, прибось. Короче. Так, тут... Так. Сделаем. Погоди-ка, что я хотела? Забыл. А, я хотела окно построить. Точно. Так. Здесь так хватит. Потому что фикела надо поставить еще лестницу. Как я мог забыть про лестницу. Вот ты левая башка. Так. что-то ну, слишком прозрачно. А, это же небо. Прикольная шутка-то. Короче. Итак. Итак, пожалуй, я... Что мне делать? Забыл. Что я хотел сделать? Да, по-моему, ок окна хотят заделать, поверь мог окна-то, по-моему, все есть. Но если нет, я потом здесь, там, поставлю окна. И все, да, все, все, осталось делать ступеньки. Лаские ступеньки. Так что мне ошибиться тут, это потом ты заходишь. Все-таки классно у меня получилось, домик. Только еще на ступеньки сделать сделайте крышу, чтобы было красиво на этом доме. Но сначала сделаю ступеньки. Да. Так, где-то тут, потом ход, значит, там, где будут мои ступеньки. Давай где-то тут начать. Так, тут будет здесь. Здесь что будет? Здесь будет проход. Ступенька будет давать, да, чтобы было красивее, это будет проход. Тут, тут будут сами ступеньки начинаться здесь что-то некрасиво, как-то может тут mm -hmm. А тут и если тут начинать, значит тут тут ступеньки отличная идея, тоже нам отличная идея не знаю, если это может поводиться да, не знаю итак, где-то значит если тут, значит тут будет начинаться так, спускаемся, короче, здесь сейчас спуск идет. Так, я не, не посчитал, что будут ступеньки. уже все такое. хрупкое. Так. Только без паники, без паники. Здесь ступеньки. Поставим, начинаются тут ступеньки. Потом идут тут. Давай, давай, та та там пим пим пим пим пим пим пим Так. Здесь... Там, блин, дурацкий проход. Да вроде тут уже можно. Сумо спускаться здесь. Если дело не пойдет. надо бы выукрасть, потом постройки.